Итак, с 20 августа 2020 года на нашем сайте начнется прием предварительных заказов. Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и сказал, с 20 августа мы начинаем прием предварительных заказов. Прием заказов у нас не изменился уже на протяжении 8 лет. То есть вы делаете заказ к нам на почту приходит ваш заказ мы вам перезваниваем все уточняем с вами какие вопросы вы задаете задавайте потом вы оплачиваете мы отправляем оплата у нас стопроцентная предоплата затем по отправке Отправка начнется с 15 сентября. Сейчас сеянец растет. Северные районы, конечно же, хотят получить его пораньше. Но я вам не советую этого делать и предупреждаю, что сеянец в росте, он может погибнуть. Вообще, это касается двухлетки особенно. Двухлетки ели, двухлетки туи. Краснодар и Крым могут заказывать до Нового года. Северные районы лучше заказывать весной. Но весной у нас ассортимент скудный. Потому что у нас вся европейская часть, особенно южные регионы, разбирают все за осень. Они сажают осенью и у них прекрасно все получается. северными регионами намного труднее. Я сам с Якутии знаю, что такое мороз и когда он наступает. Прежде чем заказать, очень внимательно подумайте и посмотрите, готово ли у вас все к приему сеянца. У вас должна быть грядка, должно быть притенение и должно быть утепление. Полив до морозов, а потом укрытие. Укрытие до весны. Оплата у нас производится. Карты на карту Сбербанка, на расчетный счет или же робокассой. По отправке отправлять лучше европейская часть полностью с деком. Сибирь и Приморье это почта МС самая быстрая доставка. То есть 24 дня сеянница у вас. МС почта я понимаю, что дороговато, но извините, это самый лучший выход. Выкапка производится в день отправки, то есть утром мы выкапываем и к обеду посылка уже ушла. Обязательно при заказе указывайте полное имя, фамилию, отчество, указывайте правильный рабочий номер телефона и обязательно электронную почту. Потому что на нее пойдет вся информация, рабочую электронную почту. Вся информация по посылке. Вся, мы даже подсылаем файлы, перед, после выкопки фотографируем, потом запаковываем и отправляем. Для того, чтобы знать и видеть наши обзоры, советую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. И вы будете в курсе, какие товары сейчас у нас есть в наличии. Там будет отдельный плейлист сеянцы, саженцы 2020 -го года. И тогда вы совершенно спокойно можете просмотреть, что именно вы заказываете.